Что именно беспокоит, в какое время суток, бывают ли там судороги по ночам, тяжесть в ногах. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте. В этом видео вы узнаете, что сделать, если у вас болят вены. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца, чтобы разобраться в этом вопросе. Поводом для обращения к фривологу могут быть, это в первую очередь тяжесть в ногах по задней поверхности голени. Иногда бывает, что они ощущают, что вот прямо болят вены на бедрах по внутренней поверхности. Такого не бывает, Беспокоит в основном пациентов это окружающие ткани вокруг вены, могут с этими жалобами обращаться. тогда мы уже смотрим, что там за проблема. Когда ко мне приходит пациент с данными жалобами, то в первую очередь я задаю ему наводящие вопросы о том, что именно беспокоит, в какое время суток, бывают ли там судороги по ночам. Дальше я смотрю его физически и обязательно назначаю ультразвуковое ангиосканирование вен конечностей. После того, как пациента да, обследовали, устанавливается более точный диагноз по степени варикоза, их существует 6, и в зависимости от этой степени мы назначаем лечение Основа – это компрессионный трикотаж, таблетированная терапия, и кардиорежим, и водный режим. Если пациенту требуется оперативное вмешательство, то, соответственно, оперативное лечение. Современные методы оперативного лечения варикозной болезни достаточно комфортные для пациентов. Это, в основном, эндоменозно-лазерная облитерация. Тот метод лечения, который проводится под местной анестезией в течение ну, часа-полутора. После этого пациент самостоятельно встает с операционного стола и уходит домой. Это самый безболезненный, удобный вариант. К примеру, был случай: приходит ко мне пациент молодой мужчина, 35 лет, здоровый образ жизни, спорт, все замечательно, жалоб по сути никаких нет, его просто ко мне направят на всякий случай. Как раз направил дерматолог зуд кожи. Смотрю на его ноги и уже понимаю, что пора бы оперироваться. О чем ему и сообщают? Что он говорит: "Доктор, вы что? Я буквально там три месяца назад был в Самаре у сосудистого хирурга, мне сказали, что у меня все в порядке, какая операция?". Ну, в течение 40 минут там, пока сделали УЗИ, пока все. Я убеждала пациентов в том, что ему требуют уже оперативное вмешательство. он со мной согласился и уже прооперировался, все хорошо. После эндовенозной лазерной облитерации рис риск развития рецидива варикоза крайне маловероятен. Противопоказанием к выполнению эндовенозной лазерной облитерации может выступать онкологическое заболевание. А так, в целом, противопоказаний к этому методу лечения нет. Провоцирующими факторами развития варикозной болезни является в первую очередь, наследственность, второе, сидячий образ жизни и третье, это в большей степени, относится к женщинам, это применение гормональной терапии и беременность с последующими родами. Профилактика варикозной болезни в первую очередь является введение спортивного образа жизни, то есть это кардио, нагрузки для того, чтобы сокращались мышцы нижних конечностей. Второй момент – это вводный режим, то есть нужно больше пить жидкости. Что касается женщин, то во время беременности и последующих продуктов желательно ношение компрессионного трикотажа. В Альфа-Центре здоровья накоплен большой опыт лечения флебологических заболеваний, поэтому приходите к нам. Чтобы записаться на консультацию к флебологу, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.